Вышел на лодке в море Рыбак. Вова не укачался, нет? Нормально? Он там передача. свои старые старые старые старые старые старые старые старые старые старые старые старые старые приманка. старые старые старые старые старые старые старые старые нибудь старые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 но все понимают не так, смотрят насмешливо из-под руки. Душу, как рыбу, поймать на крючок, Истинно взялся библейский пророк, Спинку покажет глубже нырнет, Может, и в сети, когда попадет.